В январе очень много астрологических событий, поэтому для начала я обозначу самые важные из них, а затем мы приступим к нашему привычному формату обзора по дням и по аспектам. Начнем мы с Юпитера и Сатурна, которые в конце прошлого года поменяли знак и соединились в знаке Водолей в вашем Пятом доме. Это первый фактор, который будет создавать очень сильную разницу между 2021 и 2020 годом. Если в 2020 году фокус внимания был на четвертом доме, то есть на теме недвижимости, семьи, обустройства дома, решения вопросов, связанных с родителями, то в 2021 году фокус внимания сместится на ваш пятый дом, а это тема «Детей» приятного времяпровождения, отпуска, отдыха, творческого самовыражения. Именно эти моменты будут для вас постепенно выходить на первый план. 6 января Марс, планета активности, переходит в знак Телец и будет в нем по 4 марта. До этого момента Марс полгода находился в знаке Овен в вашем седьмом секторе, поэтому... Последнее полугодие 2020 года создавало в вашей жизни сильный фокус на теме партнерских взаимоотношений. Это был период, когда вы, возможно, вместе делали что-то с вашим партнером по браку. Это мог быть период, когда вам нужно было выполнять какую-то совместную работу еще с кем-то. В любом случае Марс будет давать определенный дискомфорт в партнерских отношениях и сейчас он уже выходит из этого сектора, поэтому безусловно это даст нам возможность почувствовать облегчение по э, теме взаимодействия с людьми. При этом Марс переходит в ваш восьмой сектор и он будет ставить перед вами новые задачи, которые связаны с темой изменений, преобразований в вашей жизни, поэтому Ближайшие два месяца могут принести в вашу жизнь перемены. Это может быть период, когда вам нужно будет решиться на какой-то шаг. Также восьмой сектор имеет отношение к финансам, к семейному бюджету. И вот в этом плане тоже могут быть важные моменты. То есть это может быть решение о крупной покупке или о крупной продаже. Вы можете в этот период давать своим средствам движение. То есть Марс вносит движение, энергию. Поэтому может быть желание все-таки не накапливать деньги, а пускать их в оборот. И теперь наш привычный формат прогноза по датам. 5 числа Меркурий соединится с Плутоном в вашем четвертом секторе. И это может дать очень важные события или эмоциональный разговор в кругу семьи или по теме недвижимости. Это может дать желание что-то докупить в дом или помочь финансово кому-то из родственников. 8 числа ваш Управитель Венера переходит в знак Козерог до конца месяца. Венера в Козероге максимально строга, собрана, и многие могут ощущать себя в этот период несколько ограниченными в плане проявления своих чувств, эмоций. Это период более такого формального подхода в отношениях, все-таки работа, обязанности будут выходить на первый план в этот период. И даже если рассматривать тему отдыха, то он все равно должен быть хорошо спланирован, и он должен быть после активной работы. То есть в целом январь это для вас месяц таких последовательных действий, когда все нужно планировать. И за счет того, что Венера будет в четвертом доме, многие важные, значимые ключевые события этого месяца могут быть связаны с домом и семьей. 8 числа Меркурий, планета коммуникации, переходит в знак Водолей по 15 марта. Будет все это время Меркурий находиться в вашем пятом секторе. Как видите, для Меркурия это очень длительный период нахождения в одном знаке. Это связано с тем, что в феврале Меркурий будет ретроградным, поэтому он так и задерживается в Водолее. Что это даст для нас и для вас? В первую очередь Меркурий в Водолее имеет желание экспериментировать, пробовать что-то новое. Очень важно. Планировать. И так как он находится в вашем пятом доме, то это может быть начало творческого проекта. Это могут быть мысли о детях, их образовании, их развитии, это может быть даже планирование ребенка, рождение ребенка. В целом пятый дом отвечает за зарождение каких-то процессов, это дом творчества. Поэтому э, может быть желание, например, возобновить какой-то творческий процесс, который был раньше в вашей жизни, то, чем вы увлекались, то, что было вашим хобби. При этом в январе допустимы ошибки. Так как все-таки в феврале Меркурий будет проходить по тем же градусам, в которых он был в январе и это даст возможность проработать ошибки, переосмыслить, что мы делали так, что мы делали не совсем правильно. Поэтому в целом январь дает зеленый свет для начинаний, для смелых начинаний, для креатива. И поэтому стоит сделать на этом акцент. С 6 по 9 число очень активное, насыщенное для вас время, так как ваш правитель Венера будет в аспекте к Марсу, и это даст желание действовать. Плюс Венера и Марс — это образ мужского и женского в астрологии, поэтому этот промежуток времени даст возможность и… В личной жизни иметь приятный момент — это хороший период для знакомств, для свиданий, встреч, приятного времяпровождения в кругу близких. Также это аспект увлеченности чем-то. Поэтому вы можете также посвятить это время какому-то приятному для вас занятию. Десятое, одиннадцатое число — очень важные дни — в плане информации, размышлений, переговоров, встреч. Меркурий будет в соединении с Юпитером и Сатурном в Вашем Пятом доме, а также Юпитер будет делать аспект к Хирону, Ваш седьмой дом. Поэтому Вы можете очень хорошо себя в это время проявить как человек, который имеет активную позицию в переговорном процессе. Это хороший период для того, чтобы осознать свои желания, планы для того, чтобы обсудить их с важными для вас людьми. Будьте внимательны, могут быть интересные предложения, связанные с работой в этот период. 12-13 число, несколько напряженные даты, так как в это время будет очень сильно ощущаться квадрат Марса и Сатурна. Это даст необходимость много работать добиваться поставленных целей, упорно трудиться, но любые труды будут иметь вознаграждение. И также 15 числа у нас новолуние в Козероге, в вашем четвертом доме. Это новолуние может поставить перед вами задачу, переосмыслить ваши цели, планы на этот год, особенно то, что связано с фундаментальными вещами. То есть вы должны для себя в первую очередь понять, что необходимо иметь в этом году в первую очередь, без чего вы просто не сможете обойтись. И Новолуния может повлиять таким образом, что это будет абсолютно новый взгляд на уже привычные для вас пункты. С 10 по 18 число будет наблюдаться очень яркая энергия урана. Он находится в вашем восьмом доме. Желательно в этот период не планировать какие-то моменты, которые могут оказаться опасными для вашей жизни. Например, это какие-то экстремальные виды отдыха, развлечения. В этот период желательно не проводить... Серьезные финансовые операции, так как Уран может давать такой момент, когда все идет не по плану, но в то же время какие-то вещи, связанные опять-таки, с вашим семейным бюджетом, доходом, могут решаться, будто бы сами по себе. Это связано с тем, что 14 числа Уран разворачивается в прямое движение, и он будет вблизи этой даты неподвижный стационарной и обычно такая планета дает решение вопросов, которые уже затягивались некоторое время, над которыми человек работал, но в то время не получил результата. Поэтому опять-таки будьте повнимательнее в середине месяца и старайтесь смотреть на то, какие внешние обстоятельства будут возникать в этот период. С 20 по 29 число Марс, Лилит и Уран будут в соединении в вашем восьмом доме. Этот период достаточно напряженный и в плане работы. И, и э, это связано с тем, что Марс восьмом еще с таким соседством будет давать... Эм, Желание и необходимость куда-то очень много энергии отдавать. К тому же это аспект, который опять-таки неблагоприятен для риска, для тех моментов, которые могут оказаться опасными для нас и, и опасными в том числе. Поэтому в плане физической активности будьте повнимательнее в этот период. Старайтесь не загонять себя. Дело в том, что опять-таки Марс в сочетании с Ураном дает желание все ускорять, делать как можно быстрее. И это иногда в длительной перспективе может плохо влиять и на нервную систему и на общее самочувствие. С 24 по 29 число Солнце соединится с Сатурном и Юпитером в вашем Пятом доме. Поэтому на фоне буйствующего Марса все таки есть и хорошие аспекты. И такое соединение планет в Пятом доме говорит о том, что вам в этот период стоит сосредоточиться на тех людях, на тех ситуациях в вашей жизни, которые дают вам ощущение эмоционального спокойствия и равновесия. В этот период стоит заниматься вашими хобби, любимыми делами, для того чтобы максимально отвлекаться от каких-то факторов, которые могут вас раздражать. 28 числа будет полнолуние во Льве в вашем 11 доме, и в день полнолуния будет соединение Венеры и Плутона, в вашем четвертом секторе. Это полнолуние может дать вам долгожданную встречу с друзьями. В целом это очень эмоциональный день. Это может быть празднование чего-то. Это может быть вот, э, ситуация, когда будут приятные посиделки с людьми, которые вам близки. В этот день вы можете дарить подарки получать подарки. Сочетание Венеры и Плутона дает прям очень интенсивные эмоции, поэтому. Если это встреча, то с человеком, которого вы очень давно не видели. Если это празднование какого-то события, то это прям что-то очень значимое, то, что вы сможете запомнить надолго. 30 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение в вашем пятом доме. Соответственно, первые три недели февраля он будет двигаться по пятнам. Поэтому, если у вас есть в планах что-либо начинать, то лучше это делать в январе месяце, особенно в середине января, так как февраль — это больше месяц, Работы над ошибками, над исправлением каких-то моментов, которые вас не устраивают. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, а также на мою страницу в Instagram. Буду рада всех вас видеть. До скорых новых встреч. Пока-пока.